Эй, hey, всем привет, ребят! С вами на связи Антон! Ну что, скучали без меня? От прошлого видео уже пару дней прошло, и я торопился как мог, чтобы выпустить новую подборку для своих подписчиков. И сегодня у нас самая большая подборка велосипедов, от которых ты точно офигеешь! Тут будут как и кастомные модели, сделанные своими руками, так и от производителей. В общем, я точно уверен, что тебе понравится!